Наруто! Наруто. наруто клянусь я не позволю тебе умереть не позволю сейчас черт что это остановись мадара не делай этого, и я тебя предупреждал об этом. Нет времени объяснять. Хакаге, идите за мной. Возьми Сакуру она еще может помочь. Что там произошло? Пошли уже. У нас нет времени на это, объясню позже. Джинчурики умирает при извлечении Хвостатого. Из этого правила нет исключения. Сам факт наличия у тебя таких глаз доказывает, что ты продолжал поиски чего-то, несмотря на все свои потери. Я не умру. Я не могу умереть. Я не позволю жизни Тачи быть напрасной. Я должен построить настоящую деревню. И стать истинным Каге. Не сдавайся. Ты сильный.